добрый день дорогие друзья с вами марина демидова и в этой медитации мы с вами поймем почему у нас есть блок на рост на изобилие на успех итак давайте приготовимся сядьте поудобнее или примите горизонтальную позицию тела сделайте так чтобы ваши руки и ноги были в неперекрестном положении Приняли удобную позицию. Теперь давайте подышим, чтобы успокоить свой ум и настроиться на работу. Глубокий вдох ртом и выдох носа. Раз. Два. Три. Хорошо. Дышите в привычном своем состоянии, как привыкли дышать. И с каждым выдохом почувствуйте, как тяжесть, как какие-то мысли уходят из вашего тела. И вы становитесь с каждым выдохом все легче, легче и легче. Теперь все внимание и концентрация на наше тело. Для того, чтобы достичь успеха, нужно научиться концентрироваться. Давайте с вами пробовать на нашем с вами собственном теле. Все внимание на нашу голову. И с каждым выдохом чувствуйте, как расслабляются мышцы головы. Как она приобретает приятную легкость. Как уходит, покидает все мысли из вашей головы. Расслабляются мышцы лица. Нижняя челюсть принимает удобное положение. Шея расслабляется. Каждым выдохом, каждая клеточка вашего тела становится легче, легче и легче. Расслабьте шею. Почувствуйте, как у вас уходят зажимы в шейном отделе. Как свободно течет энергия всему позвоночнику. Расслабьте плечи, кисти рук, расслабьте живот. Дыхание ровное, свободное. И с каждым выдохом вы становитесь все легче и легче. Расслабьте тазовую область, бедра, и икры ног. Почувствуйте, как с каждым выдохом вы становитесь все легче и легче, и приобретаете образ пушинки или перышка, который свободно парит в воздухе которому легко комфортно расслабьте стопы и вот вы приобретаете состояние парения вам комфортно удобно вы понимаете что вы перышко пушинка и летите туда куда направляете своей мыслью хорошо а теперь представьте уютное спокойное место в котором вам безопасно и хорошо и направьте туда свое перышко или пушинку, возможно это будет остров, возможно это будет берег океана, кому-то нравятся горы, кому-то озера, кому-то лесная поляна, выберите для себя тот уголок, в котором вы будете в полной безопасности и вам там радостно и хорошо. Займите там удобное положение. Это место непростое. Это место, где обитает ваше высшее Я. Здесь вы можете расслабиться, пополнить свой ресурс и задать вопросы которые вас волнуют в вашем текущем воплощении. Итак, приступим. Устраивайтесь там поудобнее, оглянитесь вокруг, чтобы вас ничто не беспокоило. И если вы почувствовали какое-то чувство тревоги, посмотрите пристально, что беспокоит. Трансформируете это в радость, в веселье, в понимание того, что здесь уютно и безопасно. Сейчас я буду считать от пяти до одного, и как только я произнесу один, в вашем образе всплывет образ. Человека или какого-то существа, с которым начнется диалог. Ответы, которые будут приходить, это и есть то, что мешает вам двигаться вперед, что не дает вам раскрывать свой потенциал и что мешает вашей успешности. Пять. Четыре, три, два, один. Знакомься, тот образ, который пришел, это предыдущие твои воплощения, которые не завершили что-то и что послужило блоком в текущем воплощении. Задай вопрос своему образу. Какое действие приблизит меня к моему успеху? Что я не завершил в прошлой жизни? Куда тратится моя энергия в текущем воплощении? На чем я должен сконцентрироваться, чтобы добиться цели? Какой блок? не мешает к раскрытию своего потенциала прямо сейчас почувствуй что происходит с твоим телом где ты физически ощущаешь блок боль или тяжесть или неприятные покалывания в теле обрати на это внимание любой блок это препятствие к течению энергии свободно по телу он может быть создан в текущей жизни или в прошлой мы не привыкли всматриваться в свое тело внимательно исследовать его и сейчас у тебя такая возможность есть где ты чувствуешь неприятные ощущения в теле. Представь это в виде образа. Образ может быть абсолютно любым. Это может быть предмет, это может быть движение, это может быть ощущение. Смотри на эту ситуацию как будто сверху и ярко представь картинку, как возникает твоя боль в теле, что является причиной этих ощущений, на что это похоже. Рассмотри этот предмет внимательно. Красиво, с любовью. Запакуй его в цветную бумагу. Повяжи красивой бантик. И с любовью выбрось в контейнер, который утилизируется безопасным способом во Вселенной, со словами «Ты выполнил свою работу». То место, которое стало свободным, продыши, вдох. И выдох в ту часть тела, где был блок. Заполни это место приятным золотистым светом. Наполнись, как сосуд, всем этим золотистым светом от твоих стоп до самой макушки головы. А чувствуя как приятное тепло разливается по всему телу и больше ничто не мешает в твоем физическом теле свободно течь энергии оглянись вокруг ты находишься в своем ресурсном месте Побудь там еще какое-то мгновение, насладись состоянием радости, спокойствия, умиротворения. Отныне ничто не является препятствием к достижению цели. Если ты чувствуешь дискомфорт еще в какой-то части тела, Проделай эту технику ровно столько, сколько тебе необходимо для того, чтобы полностью восстановить свою энергию и избавиться от блоков, которые возникли в прошлом или текущем воплощении при эмоциональном взаимодействии с людьми или предметами или иными сущностями. Как только уровень энергии будет восстановлен, потихонечку возвращайся в свою реальность. Я начну сейчас считать от единицы до десяти. И как только ты услышишь десять, ты откроешь глаза. И окажешься в том месте, откуда начал свое путешествие. И помни, только от тебя зависит результат твоей жизни. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Открывай глаза, улыбнись этому миру. Теперь ничто не помешает тебе сделать то, что ты хочешь.